Здесь написано у 9 стихе, что мне еще, еще за дело до идолов, скажет Ефрем: Я услышу Его и призру на него, и буду как, и буду как зеленеющий кипарис, от меня будут тебе плоды. Это так Господь говорит. От меня будут тебе плоды. Но прежде, нежели Бог сделал это определение, то Он сказал, Ефрем сказал, а Ефрем – это целое колено Израилево. Это было очень влиятельное колено. Влиятельное. Мы знаем, что было 12 колен Израилевых. И были разные колена – а эти колена были названы именами сыновей Иакова. И... А... Но здесь вот эту колено названо уже внуком Иакова. Уже внуковом Иакова. У Иакова был сын Иосиф, который был предан в Египет, и там у него родилось два сына Манасия и Ефрем. И Манасия был рожден первый, а Ефрем был рожден второй. Но когда Иаков благословлял сыновей Иосифа, когда Иосиф подвел к нему своих сыновей, чтобы Иаков их благословил, то он подвел под правую руку Манасию, а под левую Ефрема, потому что Манасия родился первым. И первым получал благословение первенец. Но когда он подвел вот этих сыновей под правую руку монасию, под левую руку Иакова подвел Ефрема, то тогда произошло водительство Божие. Тогда он перекрестил свои руки, вот так перекрестил свои руки и благословил монасию правой рукой. Ефрема правой рукой, а Монасию левую. И, конечно, папа запротестовал. Папа запротестовал, говорит, не так, отец мой, не так. А Иаков, уже будучи слаб глазами, но имел водительство. Есть люди, которые физически могут быть даже слабы глазами, Слабы, вы знаете, с силами своими, руками, ногами, но они имеют водительство Божие. И это водительство было от Бога. И вы знаете, и Он перекрестил свои руки и благословил Ефрема как первенца. И Иосиф сказал: не так Отец, не так. Но, Иаков сказал: Знаю, Сын мой, знаю. Но Бог распоражается судьбами. Слава Богу! Бог делает определение. Не люди делают определение. Бог делает за ним последнее слово. И Он благословил Ефрема как первенца. Вы знаете, Монасия родился у Египте у Иосифа. И Иосиф назвал, назвал его... Монасия, тогда имена имели смысл большой. Они наз... имена назывались, не просто назывались так, Иван, Степан, Николай, вот, э, как уже другие назывались так люди, но они тогда назывались со смыслом, э, по причине какого-то происшествия, по причине какого-то... Э, пророческого события, которое должно было совершиться. И так назывались имена, иногда пророческие назывались, иногда по причине события, иногда по причине характера. Вы помните, когда Навал был назван Навалом, то он был злой человек, и ему сделали такое определение, какое, какое его имя, такой он и есть. То есть, ему пророческое имя дали, и они даже и сами не знали, что навал будет навалом, злым человеком. Но здесь, когда назывался Монасия, то он назвался по причине событий. У Иосифа происходили большие события. Он был выведен из тюрьмы и поставлен... Почти вторым по фараону. И вы знаете, когда он был поставлен там, то проходит время, и он, когда рождается в него сын, и он называет его таким вот событием. Бог дал мне забыть страдания мои в земле моего странствования. У него были очень... и дом отца моего дал забыть. То есть у него были большие страдания. И, наверное, было, даже тянулось какое-то огорчение, обида на своих братьев, которые продали его когда-то в Египет. И, вы знаете, но произошла победа, произошла победа, но эта победа была сопряжена с великими страданиями самого Иосифа. И, и, вы знаете, в страданиях рождалось, что-то убиралось там, что-то из него. вы знаете, у каждого человека есть ветхая природа, есть новая природа, которая от Бога, если человек призван уже Богом. И, вы знаете, у него убиралось вот это старое, так, возможно, огорчение, возможно, вы знаете, что-то там обрезалось у него тут внутри. И он становился, и, и он, в конце концов, сделал заключение потому тому, что произошло, внутри перемена, он забыл, что сделали ему братья. Он забыл, и он делает определение и не присваивает это себе, и не присваивает. Он понял конкретно, что он сделать этого по-человечески не мог. И он делает определение и говорит, Бог дал мне забыть Страдания мои, слава Богу, произошло прощение, произошло прощение, произошло, забыл то, что сделали ему люди. Вы знаете, очень трудно забыть, когда вам что-то сделали мы, люди по природе злопамятные. Вы знаете, мы люди по природе, мы знаете, даже не только люди, даже животные по природе злопамятные. Есть такие, вы знаете, есть даже собака, если ты его где-то огорчил, обидел или ударил, и он, бывает, тебя терпит, Терпит и годами, а потом через год может укусить тебя. И люди думают: а почему он укусил вот этого человека? Он вспомнил собака, что ему зло памятный, что ему сделал этот человек зло. Но вы знаете, ну, собака. Или животное – животным. Но беда, когда люди злопамятные, и они помнят то зло, которое им сделали. И Но, вы знаете, когда Бог начинает работу над человеком, то Он, вы знаете, вы... Выхолащивает вот эту злопамятность. Он освобождает человека от этого. Но это бывают трудные процессы. Это бывают, вы знаете, процессы страданий, переживаний. Но в конце концов, когда Бог делает работу, совершается великая победа. Слава Богу! Слава Богу! И вы знаете, и совершилась великая победа у, у жизни, вы знаете, Иосифа. И он ее себе не присваивает. Он знал, что он этого сделать не сам не мог. И он здесь хвалится не собою, а хвалится Богом. И говорит, Бог дал мне забыть страдания мои. Слава Богу! И назвал своего сына первенца Манасия, Монасия. И так дано было имя ему Манасия. И вы знаете, но потом родился в него другой сын, Ефрем. И вы знаете, когда родился в него сын Ефрем, он говорит, он опять другим событием его называет, потому что после того, когда он простил братьев своих, началось у него, начали расти плоды внутри, начали расти плоды, начала новая жизнь функционировать у его членов, и он обнаружил это, и когда рождается в него очередной сын, он говорит, Бог сделал меня плодовитым у земле странствования его Слава Богу! Слава Богу! Друзья дорогие, вы смотрите, когда рождаются плоды, когда идет, когда человек прощает человеку, когда человек не помнит то, что ему сделали другие люди, и потом начинается новая жизнь внутри человека. Это, вы знаете, эта жизнь, она, это и есть, вы знаете, это и есть свет для этого мира котором сегодня Вадим проповедовал. Это и есть, друзья дорогие, то новое, что люди хотят увидеть в христианстве. И вы знаете, и, и он говорит, Бог сделал меня плодовитым. И смотрите, все время он не отходит от Бога. Он видит, что он сам не мог сделаться плодовитым. Он не мог. И уже в 15 главе Иоанна Иисус Христос, когда говорит о плодах, говорит, вы... Говорит, всякая вет, которая, говорит, находится во мне, она приносит много плода. Она приносит много плода, но сама по себе вет никогда не может принести никакого плода. И он говорит, когда вы прибудете во мне, и слова прибудут мои у вас, что значит прибудете во мне? И что значит прибудут у вас? Это не будут однажды у Ансиваил, это прибудут, это слово прибудут это постоянно будут это постоянно прибудут в этом если, ваши, если мои слова прибудут у вас они постоянно прибудут аллилуйя они принесут много плода слава богу слава богу и вы будете плодовитыми но это не значит что вы все будете плодовитым и вы ничего какой работы не с вами не будет продолжаться нет будет продолжаться еще над вами работа Работа. Еще будет оте... виноградар обрезывать вас в тех желаниях, в те ветви, те, которые привязанности у вас есть, которые мешают приносить больше плода. И над вами будет очистительная работа происходить. И некоторые люди теряются и говорят, «Я же служу Господу! Я же служу Господу! Я же исполняю Его волю! Почему в моей жизни происходят страдания?» Происходят трудности, а это сбывается то, что говорил Иисус Христос. Всякую ветвь, которая приносит плод, Отец мой еще больше очищает, чтобы она больше еще приносила плода. Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, это есть духовные вещи. И когда вот этот сын родился в Ефрем, то был назван по событию того, что в Иосифа начались быть плоды» уже в его жизни начался он быть плодовитым. И когда он сделался плодовитым, вот тогда Бог допустил встречу с братьями. Вот тогда нужно, вы знаете, если бы была допущена встреча с братьями до того, когда родился Манасия, о, горько было бы его братьям. Горько было бы его братьям, потому что он еще помнил, что сделали ему его братья. Что сделали? Он еще не забыл это. Вы знаете, но Бог, делает все в свое время. Нужно, чтобы родился Манасия, потом родился Ефрем, и он стал плодовитым. Слава Богу! Слава Богу! И тогда, и тогда Бог допускает встречу со своими братьями. И вы знаете, когда он увидел братьев своих, там написано, я уже не, не, не помню последовательности, но он заплакал, он не мог, он заплакал, он любил своих братьев. Слава Богу! Он годы без их находился. Он когда-то помнил, что они ему сделали. Но пришло время, когда он забыл, что они ему сделали. Но он увидел их лица совсем по-другому. И возволновалась его внутренность. И он не мог уже находиться там. И вышел и рыдал. Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, это произошли плоды. Это плоды уже делают. Это не делал уже Иосиф в природе человеческой. Это плоды были, это потом уже будет пророчествовать о нем Иаков и говорить. Иосиф, ветвь плодовитого дерева, стреляли в него, враждовали против него, но остался крепкий, и лук его, и мишца его, и плоды ему от Бога Израилевого. Слава Богу! Слава Богу! И вот здесь уже этот Ефрем, это сын Иосифа, и сказано, Ефрем, который служил идолам, который смешался с народами, который стал, как неповороченный хлеб, Ефрем, который начал отпадать от Бога. Вы знаете, через то, через что? Через идолопоклонство через идолопоклонство. И вы знаете, он э, э, идолопоклонство, что значит наше время идолопоклонство? Ну, кажется, неразумно это кланяться дереву, серебру, там, э, золоту или животным, как кланяются в других странах языческих, в Непале, кланяются змеем, коровам. Вы знаете, кажется, ну, не умещается человеческому разуму. Что от этого? Что, что кажется от этого человека? имеет. Вы знаете, но наше время среди христианства, может, вы знаете, быть тоже идолопоклонство. И Иоанн предупреждает христиан и говорит, дети, храните себя от идола, храните себя от идола. А как это? Ну даже немыслимо, чтобы у христианских церквях находился какой-то истукан или идол. Здесь как же разобраться в этом? Идол ⁇ это привязанности. Вы знаете, я бы находился людей, которым как бы вот эти айфоны, разные вот таблетки, вот эти вот, как к рукам поприрастали. И они не могут жить без них. Они, вы знаете, постоянно пальцы в них, вот это привязанности, это есть. Идолы, есть и стукан, есть истуканчики. стуканчики. Есть, вы знаете, разного рода, вы знаете, вот такие вот э, привязанности. И, и вы знаете, и в Ефреме было свои привязанности. И в Ефреме были свои идолы, которые иноплеменные народы кланялись. Но здесь сказано, не могли быть у него плоды до тех пор, покуда Бог начал над ним работу. И когда началась над ним работа, я думаю, что это стоило ему много И сокрушение сердца, и вы знаете, неудач каких-то в жизни, и вы знаете, каких-то происшествий. И он практически уже устал и сказал, что мне дело до этих идолов? Что мне дело до этих идолов? И он разочаровался в них. И, и, и Бог говорит, вот он, он скажет, что мне дело до идолов? И тогда Бог скажет, плоды мои, твои будут от меня. Слава Богу! Слава Богу! Начнутся плоды, потому что эти идолы забирали все силы в Ефрема. Они его, вы знаете, забирали все время в Ефрема. И плодом не могло находиться в Ефреме. И хотя он принадлежал Богу, хотя был он избранный Богом, хотя на него положил правую руку Иаков. Вы знаете, иногда мы мы, мы хвалимся и говорим, как мы сегодня слышали, что мы избраны Бог. Богом. Мы, вы знаете, мы включили в завет с Господом. Мы, вы знаете, мы Господни. Мы написали даже своей рукой, что мы Господни. Но, вы знаете, но бывает плодов нету. Плодов нету. Пожирали плод, прожирают плоды. Пожирают плоды идоли, привязанности. Пожирают плоды, забирают время. Забирают силы. Вы знаете, нету силы служить Богу. Крамарагиту фаранда. Но Господь... У нас есть Бог ремнитель, слава Ему, слава Ему. И вы знаете, и он говорит, и Он говорит: я доведу Ефрема, я поведу Его таким путем, я поведу Его в пустыню, я буду говорить к сердцу Его, когда Ему станет ничего не интересного в этой жизни, и когда Его сердце сокрушится, и Он скажет своими устами, что мне еще делу до идолов, мне нужен живой Бог. «Слава Богу! Слава Богу!» И Господь говорит... От, от меня тогда будут ему плоды. Слава Иисусу! Вот тогда он почувствует, что плоды пошли. Плоды милосердия из его, из его глаз, из его мыслей, из его сердца, его слов... правильные слова из его уст. Вы знаете, даже прически меняются, даже одежды меняются, когда Бог, вы знаете, внутреннее состояние, он начинает менять человека иногда и вне. Внешне. Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, это плоды Божьи. И здесь сказано, и здесь сказано, кто прибудет во мне, кто прибудет во мне. И вот это Слово пребудет, оно вы знаете, мы как бы незаметное Слово. И мы думаем, что это иногда будет. И говорим, посетил нас Господь посетил нас Господь. А что Господь гость, что приходит? Это гость может нас посетить. А Господь живет в нас. Слава Ему! Слава Ему! А Он никуда даже и не уезжал. Он никуда даже не уходил. Он говорит, я, кто прибудет во мне, то я прибуду в том человеке. Аллилуйя! Слава Богу! Что значит прибудет? Это ты спишь на постели, а Он прибывает у тебя. Это ты в шавар пошел, а он в тебе пребывает, идет в шавар. А если ты за стол сел, он в тебе с тобою. Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Если прибудешь во мне, и слова твои прибудут пребудут мои в тебе, то, говорит, ты принесешь много плода, и ты будешь моим учеником. Слава Иисусу! Слава Иисусу! Кир И все увидят, что ты мой, а я твой. Слава Богу! Как вы помните, Бог сказал тому сыну, который когда-то ушел в дальнюю страну, это отец ему сказал, говорит, который, вы знаете, он, он не тому сыну сказал, этот сын уже возвратился, этот сын уже был готов приносить плоды, но там находился еще старший сын, который, вы знаете, был как единоличник, жил в доме отца, вы знаете, в нашем в бывшем в Советском Союзе были колхозы, но у нас в этих колхозах иногда люди умудрались быть единоличниками, то есть не вступать в общество, не вступать у колхоз, а работать просто сам себе, сепарейт такие, вы знаете, «индепендент». И вы знаете, это вот такая «индепендент», она очень опасна, очень опасна для христианства. И вы знаете, этот старший сын, он был как единоличник, он жил в доме отца, но он говорил, он, он говорил отцу такие упреки, когда пришел этот младший сын, он говорит ему, этот сын расточил все свое имение, и ты его принял, а ты мне даже не дал и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. И отец тогда ему говорит, сын мой, все мое твое. Тебе не надо было даже спрашивать меня за эту козленка. Все козленки твои, все мое твое и все твое мое. Это мы в общем живем, но мы нераздельно не живем. Ты не единоличник у меня, ты принадлежишь к моему дому, а в моем доме все мое твое. Слава Богу! Слава Богу! Друзья дорогие, и так Бог с нами хочет поступать, чтобы все на Его было наше. Но мы иногда, вы знаете, отделяемся от Бога и говорим, благослови на мое имущество, благослови мой дом. Благослови мои деньги. Вы знаете, как будто и там написано, и земли называют даже своими именами. А Бог а первая апостольская церковь, она была так соединена с Богом, что они, она даже боялась сказать, что это имение моё. Там написано, свои имения даже не называли своими. Они все делали Господним. Это была коммуна, первая коммуна, вы знаете, которая была в дни апостолов. Это было такая, что они боялись называть земли своими именами. Они продавали эти земли. Они соединялись с Богом. Они делали общее все с Богом. Слава Богу! Слава Богу! Это так приятно было Богу! Они в этом, конечно, не устояли, потому что для этого надо возраст. Они были еще младенцы. Вы знаете, но, вы знаете, но они, они потом, когда вырастали в полный возраст мужа Христова, они уже тогда начинали понимать, что все мое это твое, и все Божие это наше. И там апостол и их по-моему, не апостол, а Иисус Христос говорит, кто, говорит, даст вам ваше, если вы в чужом неверны? А что такое чужое? А что такое наше? А чужое – это то, что мы имеем в кошельках, это дома наши, это машины наши, это чужое. Это нам, это не наше. Вот. А, а что же наши? А наше – это благословения духовные. Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, и, и, и вот мы сегодня, бывает, люди из этого делают тоже идолы. Они из этого делают идолы, и это препятствует им служить Господу. И здесь, вы знаете, и здесь сказано, Ефрем, я уже буду заканчивать, Ефрем говорит, скажет, что мне дело, какое мне еще дело до этих идолов? Это ему стоило, это ему стоило переживаний, это ему стоило, вы знаете, великих э, испытаний возможно в жизни, чтобы он возвратился к тому Господу, который его благословил. Слава Богу! Слава Богу! И он скажет, что мне дело еще до этих идолов? Мне дело нужно иметь с Господом! Слава Богу! И Господь говорит, от меня Дня Ему будут плоды! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Фарамия! Давайте прославим Господа! Давайте помолимся Господу! Достойный Господь слави! Достойный Ты, Господь, хвали, Достойный Ты, Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! О, велик Ты, Господь!